Всем привет! Приходите к нам на сцену, У нас Немножко, все очень круто, познавательно. познавательно. Целая куча нового оборудования, всякого интересного, хлебопекарного. Его очень много, но все очень разное. И все главное на складе у нас есть. Отгрузим хоть сегодня, хоть завтра. И Лена не даст соврать.